всем привет меня зовут Юрий пришло время обновления мы двигаемся вперед с прекрасным девизом Евангелие от Иоанна 10 глава 10 стих 2 часть где Иисус сказал Я пришел для того чтобы имели жизнь и имели с избытком Вы только вздумайтесь и слушайтесь пришел для того чтобы имели жизнь и жизнь с избытком как это прекрасно как это относится к нашей теме теме обетования Бог обещал и Он пришел если Бог, например, Отец взял, послал Сына Своего Единородного, чтобы Он пришел на эту землю, чтобы мы жили здесь с избытком. Избавил нас от всякого греха, а мы своей кровью, чтобы мы жили здесь с избытком. Избыток во всех сферах жизни. Как мы говорили вчера, что благословлю, благослов, благословлю тебя, благословляя. Что Бог говорит, я тебя так благословлю, что у тебя будет такой избыток. Все с неба мое, твое. Все изоляю на тебя, если ты поверишь и примешь все это. Я с удовольствием это принимаю. И тема такая сегодня. Благословил того, кто обладает обетованиями Божьими. То есть благословил Бог, благословил того, кто обладает обетованиями Божьими. Бог благословил того, кто обладает обетованиями Божьими. То обладает теми обещаниями Божьими, которые Бог сказал. И тут, конечно, очень тема интересная. Обещание это то, что снова обращение кому-либо добровольное обязательство. Личности сделать или наоборот не делать чего-либо. Вот Бог кто обещал, Он добровольно это сделал, и Его никто за это, за язык не тянул. Он обещал, и Он это сделает добровольно, потому что. И Бог вот как раз, вот Его обещания все совершаются. Вот прошлый урок был то, что Библия дает нам возможность понимать, что Бог и раз обещал, все это исполнит. Ну, поэтому поговорим на очень интересную тему. Также Евреям 7 глава, 4-9 стих про Авраама, про все эти обещания. Читаю синодальный перевод, а потом уже читаю со Стронгом и другие переводы. «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих». Где закон, где Авраам. Да? то есть те, которые говорят, это по закону все, как бы даже не знают Писание. Вот там по закону тоже любить надо. Что теперь любовь отменяется? Нельзя говорят, вот по закону там десятина, а там по закону еще любить Бога надо, а еще любить ближних, еще еще почитать родителей. То есть как бы, знаете, если в одном сказал А, значит надо Б говорить. Если закон значит десятина отменяем, значит отменяем любовь к родителям и отменяем любовь к Богу, отменяем все такое, не укради» и так далее там тому подобное. Понимаете, что Авраам патриарх дал десятину из лучших добычи своих. Получающие священство из сынов левитиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа. То есть со своих братьев, хотя и они произошли, отчесил чесел от Авраамовых. То есть они, левиты, по закону берут. Да? Но сей не «Непроисходящий от рода их получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование, обещания. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим». И здесь десятины берут человеки смертные, в Новом Завет, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет. Итак, Сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину. То есть, смотрите, это все было до закона еще. И Левий даже еще не родился, он был еще в чреслах Авраама. Но он уже в чреслах Авраама дал десятину. Не по закону, а по благодати. Поэтому потом по закону эти уже стали там брать. Потому что нужно было людей научить чему-то. Закон чему он? Он учил не грешить. Но показал, что вы не можете не грешить без Иисуса Христа. Люди не могли, например, давать десятину по своей воле, потому что жадные все были, например. Да? И поэтому закон начал приучать их давать десятину. А потом это все, потому что это благодать десятина. И это снова все в Новом Завете привело к тому, что это благодать. То есть надо все это понимать и правильно принимать. Потому что если, например... Хорошие вещи какие-то, которые были по закону убрать, то вообще во мрак погрузится вся страна. Я же вам еще говорил, что любить и так далее, например, если это убрать в законе тоже такое есть. И вот читаем со Стронгом, разберем классные стихи. Когда говорят, что ничего про дестину не говорится в Новом Завете. Это к евреям, Новый Завет. Видите, как велик тот, которому Авраам патриарх, протец, родоначальник, мы. Кто? Семь Авраамов в Иисусе Христе. Вот мы семь Авраамов. Мы, мы все получаем обетование, которое Бог дал Аврааму. Не забывайте. То есть, как бы, он для нас пример, отец веры. Дал десятину из лучших добыч своих. То есть, первые плоды, лучшая добыча, отборная часть добычи. Вот то, что у него было, например, да, он взял самое лучшее и отдал десятину. Вот это... Вообще не по закону даже. Здесь законом даже не пахло никогда. Вот Авраам, который получил обетование, все обетования, мы же считаем, что все обетования, которые Авраам получил, и, и они исполняются на нас. То есть вот эта десятина, она в общем тоже, в принципе, она на нас. Она к нам пришла, потому что это благословение. Потому что Авраам сразу понял, почему он дал Милхиседеку десятину. Не то, что Милхиседек пришел так сказал так. Авраам, я тут недалеко живу в городе, я царь. Мне есть нечего, дай мне денег, а то там никто не дает нам. Говорят, десятина, говорят, это уже закон. А мы живем в благодати. Дай мне покушать. И Авраам сказал, ну ладно, вот возьми, тут у меня отваляется, что такое десятую часть тебя отделю, там самого плохого, косового, рябого там. Нет. Авраам выбрал самое лучшее. А с чего там? Какое имущество? Это те же самые там овечки коровы, там всевозможные, там одежда какая-то, золото, серебро, то есть то, что он отобрал у царей. Подумайте, он не пришел какое-то там селение, нищие там разграбил, да? Он пришел к царей всех там, знаете, сколько много было их там, и они были все сильными, даже какие-то там веща, когда я читал где-то какую-то литературу, что даже там вообще цари, которые там управляли всей землей в то время, например, были сильными. И он их всех разгромил, небольшим отрядом, потому что благоволение Божье и... И то, что он дал там в Садому Гамору, не стал брать, например, ничего, то у него еще осталось еще больше. Эти два города, это была там часть, только, но, в которую он захватил имущество всего. И он отдал десятую часть. Я думаю, что это было очень много. И там все было. Злато серебра, как говорится, бриллианты, коровы и так далее. И он отдал. Почему? Потому что он увидел это, он отдал, он с благодарностью это сделал, с любовью. К тому он знал, кто такой Мелсидек вообще-то. Там все друг друга знали, народу то не так много было. Даже там где-то читал а, книге праведно, что ли, что туда там его и дети ходили в гости. Ну хорошо. получающие священство из сынов левиных имеют заповедь, то есть получающие, которые берут, хватают, принимают священство и сынов Левиных левиты, да, имеют заповедь, то есть приказание, наставление, постановление, брать по закону, по законоположению десятину. Это десятина, значит платить десятину, брать или взимать десятую часть, облагается десятиной, то есть десятая часть от всего дохода, десятину с народа. То есть у них была заповедь брать десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли, выходили от чресл Авраамовых. Что такое закон? <смех> вот христиане, они выступают против десятин. Вот я сейчас рассуждаю, потому что это по закону. Ну вот именно в то время Бог сказал по закону. Любить Бога, любить свою семью. Потому что помните, как Иисус обличил фарисеев? Вы ради своей какой-то гордости... Вы говорите, например, я отдам эти деньги лучше в храм, типа пожертвую Богу, чем вам, родителям, помогу. То есть, видите, они как бы закон извратили. Но по закону нужно было почитать родителей и помогать им всегда. Бог так дал по закону, чтобы люди, которые тупые были, например, они могли, слушая закон, делать хотя бы, не хотят, хотят, не хотят, но делать по закону что-то. Например, помогать родителям, чтобы они приходили по закону в храм, поклонялись Богу. Понимаете, да? Что они хотели, хотя бы друг к другу относились правильно, например, чтобы по закону, они, например, не убивали друг друга, не побивали там драка произошла, не бы сказали, все, век воль не видать, пойду убью того соседа. И они бы подрались, убили друг друга, и там бы вообще бы народа не стало. То есть по закону их это ограничило, они знали, что если ты причинишь вред, украдешь, тебе за это будет плохо. По закону, вот как у нас законы здесь? Законы сдерживают людей от беспредела. Например, я не вышел, например, о, мне машина понравилась, разбил стекло и поехал. Я знаю, что если меня поймают, я буду сидеть в тюрьме, заплачу еще и так далее. Я не пошел, там, не убил соседа, который мешает спать, например. Как там Земфира пел, хочешь, я убью соседа, что мешает. То есть, я не делаю этого, я не прибью собаку, которая мешает мне, тут лаять, например. То есть, понимаете, по закону я понимаю, что я понесу наказание. И это людей сдерживала. И, например, Бог говорит, приходите все в храм молиться, и поклоняться мне, потому что я вас благословлю. И это по закону они думали, надо идти поклоняться. Здесь тоже по закону, чтобы в храме была пища, Бог говорил, если бы дать волю людям, они бы не, никогда не давали десятину. Они бы никогда не платили. Как сейчас христиане. Это закон десятины. Я поэтому могу давать один 1%. Жадность. Так, как я говорю, жадность большой буквы с большими буквами. Они закон, этот закон они превращают в то, чтобы не давать. Но здесь Авраам, Авра, Авра, да? Тут написано про Авраама. Что он, даже сыны Левия, например, по закону нужно было брать с них десятину, потому что так они бы никогда ничего не дали. И храм бы не работал, и все бы пришло в запустение. Так же, как сейчас. Люди жадничают, говорят, мы не даем десятину, мы жертвуем. Но они не жертвуют, врут все это. Я не знаю ни одного человека, который говорил, что не дают десятину, а не дают десятину, дают больше. Но если не будет такого потока, не будет никаких евангелизаций. Вот кто, например, не те успешные люди, которые проповедуют, что нет десятины, но успешные те, кто берут свои там служения десятины, пожертвования, и они распространяют Слово Божие по всему миру. Понимаете? И здесь как раз и написано в Новом Завете, что Авраам отдал и самых лучших. Но еще не было того, что по закону было это все, потому что это было по благодати. Это было побуждение благодати. По закону еще не было. Еще не родились те, которые по закону брали со своих братьев десятину. Но сей, не происходящий от рода родословный, их, то есть их, Мелахисдек, он не, не был левитом. А то мне -то говорят, по закону левита только принимали десятину. У нас здесь нет левитов таких, да? Ай-яй-яй. Смотрите, он не происходил из рода левитов. Получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование, обещание Божье. Обещание Божье благословил. Он отдал, из этого получил обещание еще больше. То есть он благословение получил. Бог через Милых благословил его. Того, который имел обещание Божье, что у него там будет все. Вот интересно. Я просто... Думаю о том, что, например, как люди хотят извращать, извращать Писание, как удобно им. Я, например, тоже, скажем, ну вот даю десятину, да, и, например, тоже эту сумму могут быть хорошие, например, да, и, и не жалко, потому что я знаю, что вообще это мне не принадлежит. Авраам сказал, вот, десятая часть тебе, пожалуйста, Мелхиседек. а вы знаете, что эта десятая часть могла составлять сейчас по нашим меркам, например, огромнейшие миллиарды. Представьте себе там... Сколько царей это было, и все же они в поход ходили не просто так скажем это, они грабили, они там все забирали, людей забирали, скот забирали, золото забирали, они там пришли на свой склад, все собрали такие пировали, пришел Авраам, пэм, всех снес и все это забрал, Содому Гамори отдал там, чтобы не пачкаться вот этим всем, а там же сколько он забрал, да представьте себе, это же вау, это было огромное богатство, и он десятую часть, на эту десятую часть мы могли бы прожить всем христианством много лет. Сейчас. И это работает, это благословение, это благодать Божья. Закон для того, чтобы людей приучить делать что-то, потому что они не хотели никогда делать, потому что их грехи не позволяли все это делать. Пришел Иисус Христос, отменил закон, и Он взял все эти благословения Авраама и благословения, которые были в Ветхом Союзе, через Его крест прошли, освободившись от проклятия. Действительно, она очистилась от проклятия закона. Потому что она была до этого не под проклятием. Там было другое, добровольное, с любовью, с радостью. Авраама никто не заставлял. там Не написано, кто-то сказал ему, Авраам, слышь, надо отдать десятину Милхаседеку. Это же мужик-то вообще крутой. Нет. Бог ему открыл, он отдал. Понимаете? Он отдал, все про это знали. Помните, даже когда Иаков так на камушке спал, так думал, о, я все там сделаю, десятину тебя отдам еще. То есть Он знал про Десятину, они все знали про Десятину. Там некоторые говорят, вот после Авраама, после никто не отдавал ничего. Все знали, просто про это не писали уже. Это было естественным, нормальным явлением. понимаете? Не нужно было там, вот там в 2000 году будут такие люди, которые будут отрицать Десятину, будут в каждом вставлять Десятину, Десятину, Десятину. Понимаете? Здесь писалось для понимающих людей, которые все это понимают и принимают. И вот. Здесь берут десятины, брать хватает, да, смертные, а там имеющие о себе свидетельство, удостоверение, подтверждение, что он живет. Там имеющий о себе свидетельство. Вот это внимание, потом мы посмотрим такие переводы. И так сказать, сам Левий, принимающий десятину, то есть Левин, да, Левий, в лице Авраама дал десятину, взимать или получать десятину, давать или платить десятину. То есть он... Уже по благодати в чеслах Авраама отдал десятину Мелхиздеку. Там никакого закона вообще не было. Сам закон отдал десятину. Хорошо. Прочитаем перевод АМП. Мне нравится, как про десятину говорить там классно, супер просто. Теперь остановитесь и подумайте, насколько велик был этот человек, которому Авраам патриарх отдал десятую часть добычи. Это правда, что потомкам Леви, которым поручено священническое служение в законе, повелевается собирать десятину с народа. Что означает со своих родственников, хотя они и произошли от Авраама. Видите, здесь десятина была отдана до закона. И Леви был как раз потомком Авраама. Да? И ему было поручено по закону это священническое служение брать десятину со своих. По закону, чтобы свои свои, научились отдавать десятину, потому что это было хорошим откровением благодати. Но часто люди, которые без Иисуса Христа в благодати не могут жить, им нужен закон. По закону, допустим, вот у нас в государстве где-то берут налоги. Где-то, например, добровольно платишь. Если ты не платишь, я потом бам! Это большое наказание. У нас, например, там взымают эти налоги, да? Но мы же даем эти налоги по закону. Если сказать, все, вы можете только добровольно давать, никакие законы не распространиться, вам будет все хорошо, счастье вам будет. Кто будет платить налоги? Никто. И никак. Сейчас скажут, да я заплачу там рубль, копейку, там доллар, то что-то, но никто не даст столько, сколько положено. И там все зачахнет, там будет совсем другое совсем. И поэтому очень важно понимать, что было до закона, что такое закон, что такое благодать. Закона была благодать. После закона благодать, через Иисуса. И мы наследники Авраама в Иисусе Христе. И десятина она прошла в закон для того, чтобы научить людей чему-то любить. Давать десятину с любовью. Там даже без любви, но по закону, например. Но в благодати это все делается с любовью. Это правда, что... это, Да? Правда, что потомка Леви, который поручено священническое служение, в законе повелевается собирать десятину народа, что означает со своих родственников, хотя они и произошли от Авраама. Но этот человек, Мелхиседек, который не из их Левитского рода получил десятину от Авраама и благословил того, кто обладает обетованиями божьими. Интересно. Однако, не подлежит сомнению, что меньший человек – Всегда благословляется большим. Кроме того, здесь, в левицком священстве, десятину получают люди, которые подвержены смерти. А там, у Милосиседека, ее получает тот, о ком засвидетелен, что он живет вечно. Там, у Милосиседека, получает тот, кто о ком засвидетелен, что он живет вечно. Можно даже сказать, что сам Левий, отец священческого племени, получивший десятину, платил десятину через Авраама, отца всего Израиля и всех верующих. Вот тут очень интересно, да, там у там, почему так написано, у там ее получает тот, о ком засвидетельствовано, что он живет вечно. То есть Милхиседек, тот никто не знал, он, скажем по-другому, я читал такие вещи, которые написаны, что Мелхиседек как бы так Иисус явился Аврааму в лице Мелхиседека. Другие, например, что это еще тот патриарх, который остался живой, Сим, так долго жил, например. Здесь, например, что это мог Иисус быть, но там у Иисуса, Мелхиседека, получает тот, кто живет вечно. То есть Иисус. Получается, что Авраам тогда еще отдал эту десятину тому, кто живет вечно. Закон, в законе стали принимать левиты, для того, чтобы содержать храм и жить с ним, да? В, в Новом Завете через Иисуса Христа десятина дается, скажем, в церкви, церкви, да? Но не по левитскому закону. Дается церкви и дается уже, смотрите, ее принимают не священники, левиты, Потому что хотя, ну, как бы, скажем так вот, священник, там, пастор, служители, да, церкви, они принимают, конечно, да, но когда мы даем, не то, что им даем, не пастору там, не служителям, не в церкви, да, не то, что мы церкви даем, а мы даем тот, кто живет вечно, милохезидек, мы даем Богу, даем Иисусу. Вообще, вот интересно, да, вот такое откровение, что Авраам отдал... Тому, кто живет вечно, десятину. Потом пришел закон. По закону десятину принимали человеки смертные, потому что нужно было научить людей всему. Дальше, после закона, когда пришел Иисус, мы приносим десятину в церковь. Да? Тоже как бы, как бы, ну скажем, по закону да? в церковь приносит, чтобы церковь поддерж поддерживать распространение благой вести. Но, по большому счету, в духе мы отдаем ее тому, кто живет вечно, Иисусу. Авраам отдал, скажем так, духовно отдал Иисусу десятину в лице Мелхиседека. В законе люди отдавали в лице первосвященника левитам и там, значит, потомкам левия. То есть, как бы, знаете, другой был совсем. В Иисусе Христе мы отдаем это в церковь, тело Христова. Церковь – тело Христова, а тело Христово и голова. Христова это, в общем-то, одно и то же. Но ее принимает Иисус – голова. То есть мы даем Иисусу то же самое, что было у Авраама. То есть вернулась та благодать Авраама. Поэтому, когда мы даем десятину, все говорят, вот жируют там какие-то. Люди разные бывают. Есть пастора, которые воруют, которые там наживаются, например, и что из-за этого, например, я не буду отдавать десятину Иисусу, да, я нахожу такую церковь. Не ходи в эту церковь, ходи в другую церковь, где ты видишь, что там живут честно, а то мне писали такое, что «Вы знаете, только знаю одного честного, там пастор, церковь такая, он работает на производстве там по 20 часов». да. Я понимаю, что он так работает. Вот он хороший, он только все деньги, которые приносит 10, он раздает и там помогает. Другим сам ничего не берет, живет так скромно. Если пастор работает по 10 часов, там по 12 часов, как он может проповедовать? У него не будет никаких откровений. Он просто сдохнет духовно. Здесь, например, все правильно поставлено. Вот сейчас мы разобрались всю схему вот этой десятины. Я верю в это. А вы? И поэтому смотрите, Бог благословляет того, кто вообще, скажем, живет в этом благословении. Мы потомки Авраама. Мы приняли все его, то, что Бог вам обещал, мы это все принимаем, в том числе и десятина. Я вас благословляю. Подумайте об этом. Это большое благословение давать десятину, потому что давать десятину в Новом Совете мы даем Иисусу, кто вечно живет там на небе сейчас. А если она попадает в церковь, не в те руки, это не ваша проблема. Ваша проблема в том, что вы как раз получаете хороший урожай от этого всего, защиту. А те люди сами понесут ответственность какую-то. Поэтому не смотрите на человека, а смотрите на Иисуса Христа, когда вы даете 10. Или ходите в лучшую церковь, в которой вы знаете, что это хорошая церковь. Я вас благословляю. Пусть мир Божий прибудет с вами. Правильно размышляйте по Слову Божьему. И вы увидите, какие благословения распространятся на вас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.